Макс, блин, этот балбес, короче, прям нам в жопу дышит. Че, может, проучим его? Подожди. Давай. <плёк> <плёк> давай, давай. Он уклоняется, бей точнее. <плёк> <плёк> давай еще выстрелы хорошие. Азад моргни ему что ли, что он как пенсионер еле-едет. Эй, э, э... Ч он творит? Блядь! Э, э, Давай, ответь ему! <к� breadth plumbing commentary> У тебя не У тебя как раз машина между два. <смех> бля, ее ветром сдувают. Все, ладно, хорош, бля, тормози. Ну, <смех> по-моему, мокрые все. <смех> Слышь, братан, у тебя, по-моему, машина сквертит. <смех> что случилось-то с ней? Она кончила? <смех> <смех> Так, а если серьезно, то форсунка встроена в ось стеклоомывателя. И, как мне сказали, в магазине очень часто их покупают. Вот тонким шурупом удалось выкрутить ее. Вкручиваем и выдергиваем. Дальше, для тех, кто думает, что все дорого. Да. Вот новая форсунка GP Group 300. И вот этот колпачок еще 190 в экзисте. Ну у нас есть подозрение, что все-таки, конечно, его свистнули. Кто-то, у кого сломалось, просто пошел и свистнул. Так, новую форсунку ставим в отверстие, она имеет такие типа шлицов для фиксации. И регулируем и накрываем колпачком. Вот в колпачке есть прорезь, как в Зоте, для того, чтобы через нее стреляла форсунка. Защелкиваем и проверяем. И уже здесь по месту потом вот так регулируем, куда надо. Так смешно начавшийся ролик. Все печальнее и печальнее становился. Во-первых, вот эта штучка, она не подошла пока вот. Дзот сделали такой. На изоленте. Ну так, хоть как-то. Не выкидывать же ее. Но это еще полбеды Во время съемок у нас потекло все это. В ногах у, у водителя целое болото образовалось. Бассейн. Пошли мы искать место течи. Оказывается, как было написано в Drive 2 одним пользователям. Будь проклят тот инженер Который это придумал Вот моторчик Реверсионного типа Или реверсивного Как сказал наш электрик В одну сторону он крутит на передние Омыватели В другую сторону на задние вот. Видно что шланги Такие вот как бы как Гофра для Проводов Как будто бы проблемные вот этот шланг пошел куда-то оба они пошли пол машины мы разобрали вот здесь под жабу они раздваиваются один идет и раздваивается дальше на форсунке а другой уходит туда под панель приборов и дальше о чудо гения, гения инженерной мысли смотрите этот гений додумался засунуть вот сейчас разобрано он додумался засунуть вот этот шланг омывателя в центр жгута проводов каково было наше удивление когда у нас вода потекла со жгута проводов вот видно что он изгибается он перегибается вот этот он соответственно переламывается вот видно что пол машины уже давно текло синие высохшие не замерзайки все это хозяйство потекло вот на блок. Я не могу сказать, что это блок управления. чего. Вот какой-то черный ящик. Короче, электрика. Электрика и незамерзайка созданы друг для друга. Шланг потек в недрах, получается, под панелью. Вон там пытались и так, и сяк. И вот отсюда добраться. Здесь нету доступа. Там вот как раз брус, который укрепляет панель. И панельку вот эту приборов снимали там тоже толком доступа нету короче шланг омывателя заднего стекла проходит по такой очень сложной трассе Это чудо мы нашли разорванный участок обрезали его и вот получается он там в центре стоит соединитель пластиковый диаметр 4 но его мало. На его края одет, одета термоусадка, термоусажена. И это уже с двух сторон термоусадка. На нее одеваем вот этот гофрированный шланг позорный. На шланг предварительно одеваем другую термоусадку. И все это дело соединяем и в конце термоусаживаем. Вот только таким способом удалось хоть как-то избежать течи воды. Избежать вот этого короткого замыкания и выхода из строя всей электропроводки. Конечно, на новых машинах это гениальное изобретение, но с годами это превращается просто в кошмар. По сути, чтобы поменять этот шланг, надо разобрать всю машину. Спереди до задней.